Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Лев на сентябрь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что Марс в сентябре очень медленный, и 9 числа он разворачивается в ретроградные движение по 14 ноября. Так как Марс находится в вашем 9 секторе, то это повлияет на вас таким образом, что вы захотите в сентябре что-либо расширить. Это может касаться бизнеса, жилплощади, ваших возможностей. В целом 9 сектор также отвечает за оформление чего-то, бумажные дела, особенно когда нужно посещать государственные органы и структуры. Иногда Марс в девятом может обозначать конфликт в правовом поле. Так что если вы не заинтересованы в подобного рода ситуациях, стоит быть повнимательнее в этом месяце. Второго числа будет полнолуние в Рыбах в вашем восьмом секторе. Этот сектор отвечает за финансы, семейный бюджет, и по данному полнолунию вы можете получить э, прибыль, получить определенную сумму денег от другого человека. Это может быть, например, возврат долга. Тем более, что в день полнолуния Солнце в аспекте Курану, и это может давать данному полнолунию такой оттенок неожиданности и непредсказуемости. Кроме того, восьмой сектор отвечает также за стрессовые ситуации за то что держит в напряжении и так как полнолуние это кульминация или завершение процесса то вы можете наконец-то решить ту ситуацию тот вопрос который длительный период времени вас беспокоил 4 числа венера будет делать благоприятный аспект к меркурию и напряженный к марсу в этот период очень важно полагаться на свой разум и эмоции нужно оставлять в сторону, особенно в рабочих вопросах. В целом в сентябре месяце Венера будет дважды в аспекте к Марсу в начале и в конце месяца. И так как Марс в соединении слилит, то это может дать преизбыток эмоций или эмоций, с которыми сложно справиться. Поэтому важнейшей задачей в сентябре месяце для многих знаков будет взять себя в руки и посмотреть более трезвым взглядом на то, что происходит, Эмоции, особенно какие-то личные вопросы, нужно оставлять в сторону, когда вы решаете то, что связано с вашей работой, социальным статусом. Иначе это может затронуть ваш авторитет. С 5 по 27 число Меркурий будет находиться в знаке Весы в вашем третьем секторе. И это замечательное время для того, чтобы заводиться новыми знакомыми, для того, чтобы заниматься бумажными делами. Для недалеких поездок тоже хороший период. Для того, чтобы уделять время автомобилю, решать какие-то вопросы, связанные с ним, тоже время подходит. Если вы заинтересованы в том, чтобы изучить что-то новое, это тоже хороший транзит. И в целом, так как Меркурий находится в знаке Весы, это у нас партнерский знак. То сентябрь подходит для работы в паре. Вы можете искать человека, который будет вас обучать чему-то или у которого вы будете консультироваться. То есть лучше у вас все будет получаться, если вы будете делать это сообща совместно с кем-то. 6 числа Венера переходит в ваш знак и будет находиться в нем по 2 октября. Это будет благоприятное время с большой. Вовлеченностью в тему Венеры это у нас финансы, отношения. Но так как Венера в первом доме, то больше внимания вы будете обращать даже на себя, на отношение к себе, на свой внешний вид. Поэтому в целом это будет период, когда вы будете нуждаться в том, чтобы уделять больше времени и внимания самому себе. Но и при этом вам будет важно получать это внимание от других, заслуживать это внимание. Ну и плюс, как я уже сказала в самом начале, финансовая тема тоже будет для вас э, очень важной. С 9 по 14 число, очевидно, будет очень активное время для вас, так как Солнце будет в хорошем аспекте к медленным планетам, а именно к Сатурну, Юпитеру и Плутону. С одной стороны, этот период может восприниматься как сложный из-за большого количества ответственности, задач, работы. Но в то же время этот период может помочь вам выйти на новый уровень. Скажем так, пройдя какое-то препятствие, вы обязательно получите вознаграждение. Это период каких-то внутренних перемен, которые тоже обязательно повлекут за собой что-то положительное. Так как затронут ваш шестой сектор, то однозначно в это время тема работы, обязанностей будет выходить на первый план. И э, старайтесь, чтобы большое количество работы не вредило вашему самочувствию и здоровью. Также в этот период очень ярко прослеживается финансовая ось 2-8 дома, поэтому, э, безусловно, это благоприятное время для финансов, заработка, любой ваш труд будет вознаграждаться. Но также могут быть траты, причем эти траты могут быть какими-то неконтролируемыми или из-за невнимательности. То есть нужно будет все-таки финансам уделять больше внимания и больше контролировать, что происходит с вашими финансами. 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем шестом секторе работы, и вблизи этой даты мы берем три дня до и три дня после. Время очень интересное, интенсивное. Это период новых возможностей на рабочем месте. Это период, когда у вас будет желание продемонстрировать свои успехи. Это период, когда вы можете нанимать большее количество сотрудников, то есть расширять ваш дело или вашу фирму. В сентябре произойдет несколько разворотов, важных разворотов планет. О каждом из них я расскажу в отдельном эфире чтобы подробно уделить внимание каждой из этих планет. Так что обязательно следите за обновлениями для того, чтобы получить дополнительную информацию. 17 числа будет новолуние в Деве, в вашем втором секторе финансов, и в день новолуния Солнце будет в благоприятном аспекте к Сатурну. Это значит, что у вас может появиться желание начать что-то новое, и это действительно может быть новая страница в плане работы. Аспект к Сатурну говорит о том, что нужно все очень хорошо планировать, нужно дисциплинировать себя в каком-то вопросе для того, чтобы получить максимальный результат. И действительно по этому Новолунию вам очень хорошо начинать какую-то новую страницу, в плане работы, какой-то новый проект. В любом случае вы можете хотя бы изменить подход, стать более дисциплинированнее и собраннее в тех вопросах, которые ранее вас не устраивали. Это может быть решение вопросов, например, с вашим питанием или активностью. С 21 по 23 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Сатурну, Плутону, и этот аспект затронет ваш третий сектор коммуникации, поездок документов и шестой сектор работы. Поэтому в целом вот этот период будет напряженным. Для поездок и, скажем, важных обсуждений он мало подходит. Но если так произойдет, что нужно будет решать подобные вопросы то в целом это может сопровождаться большим количеством энергии, чем вы рассчитывали. То есть придется приложить больше усилий для того, чтобы добиться желаемого результата. Обратите внимание на 22 число. Меркурий будет в хорошем аспекте к лунным узлам. Этот день может принести вам какую-то важную новость, информацию, которая в дальнейшем поможет вам в финансовом плане. 22 числа Солнце на месяц переходит в знак Весы, ваш третий сектор, и это будет замечательное время для того, чтобы получать новые, новую информацию, заводить новые связи, контакты. Ваша активность будет предопределять ваш успех. Это период, когда ни в коем случае нельзя сидеть на месте, нужно быстро адаптироваться к меняющимся условиям и быть в курсе того, что происходит вокруг вас. 23 числа Марс соединится с Лилит в вашем девятом секторе, и это соединение будет актуальным до конца месяца. Будьте повнимательнее в этот период именно в плане вашего авторитета, в плане взаимодействия с вышестоящими людьми, с законом. Лилит размывает границы и может втягивать вас в ситуации, которые представляют для вас определенное искушение. Может быть желание переступить через какой-то закон или правило, действовать нетипично, то есть вы можете даже вести себя не так, как обычно. И поэтому в этот период времени, опять-таки, очень важно контролировать эмоции. 24 числа Меркурий будет в оппозиции к Марсу или Лилит. Это день, который требует контроля именно в плане разговоров, информации. Фильтруйте ту информацию, которую вы получаете, и старайтесь также не планировать важные встречи и переговоры на этот день. 27 числа Венера будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Напоминаю, что Венера в вашем первом доме, поэтому вы можете получить… Интересные предложение, связанное с отдыхом или заработком, или же это очень яркий день в плане знакомств, новых отношений. Но помните, что соединение Марса и Лилит именно для женщин будет проигрываться в сентябре как время, неблагоприятное для новых знакомств. Поэтому данный аспект больше будет в положительном контексте, в плане отношений будет больше касаться именно мужчин. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в Вашем секторе работы и здоровья. И вблизи этой даты могут опять-таки решаться важные вопросы, связанные с этими темами. Это период, когда нужно проявлять максимальную ответственность за то, что происходит вашей, на вашей работе, нужно ответственно подходить к выполнению обязанностей. И в целом это такой период, когда могут появиться какие-то новые обязанности, либо вы сможете удачно решить какой-то вопрос, который ранее вас тяготил и загонял в какие-то рамки. 29 числа Венера будет в очень хорошем аспекте к Марсу, который в соединении с Лилит, будет затронут Ваш первый и девятый сектор. Этот аспект тоже предупреждает о опасности в плане отношений, особенно это касается отношений, которые только начинаются. Это аспект искушения и такого момента, когда человек склонен неправильно воспринимать действия, и слова другого человека. Поэтому в целом данный аспект может вносить путаницу в отношения и финансовые дела, несмотря на то, что он гармоничный. Этот момент тоже стоит учитывать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!